Ледяной ветер революции сорвал кресты с куполом, унес роскошь Петербурга и патриархальность Москвы. И Русь стала красной. Новые люди ковали сталь, передвигали дома, перекрывали реки. Время неслось вперед. Вся страна прокладывала дорогу к светлому будущему.